Друзья, доброе зимнее утро! Сегодня у нас 27 декабря 2020 год. Мы поехали в лес показать вам зимний лес. Снега было немного на Днепропетровщине. Но вот, все-таки здесь мы снег увидели. У нас, правда, сегодня такая погода, как мороз и солнце, день чудесный. Вот вспоминаешь слова Пушкина. Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись, Открой сомкнутый негай взоры Навстречу северной авроры. Все история, история, друзья. Я сегодня тоже очень тяжело просыпалась. Не знаю почему, может потому что мороз и солнце, потому что такое типа, как весеннее сегодня года настоящая весна лес все-таки увидел снег О, я вам покажу мне нравится безумно нравится такой как как хрусталь прям она солнышко солнышко отсвечивает и оно блестит как хрусталь Здесь было, по всей видимости, было обледенение. Сосны. Сосны такие, как хрустальные, стоят. Как бы ни говорили, но лес это прелестно. Еще один стик вспомнила. О том, как в лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Дровосек, иди к нам. Дровосек. Мы сегодня пришли посмотреть на лес и сорвать пару веточек, поставить в вазу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то. Отец мой и я. Это я вам показываю сейчас, друзья, вот это было обледенение, по всей видимости. И хвоя вся, вот как хрустальная. Вот капельки льда сейчас. Капельки льда мы видим на сосне. Красивый лес. Красивый лес и зимой, и летом. Всегда в нем прелестно, всегда в нем очень много позитива и очень много эмоций. И главное, что мы и снег здесь увидели. Но если найдем еще. Люди все-таки говорят и под снегом, под снегом находят грибы. Поэтому. Конечно, Валерий Игоревич побежал, побежал раскапывать грибы. Если найдем, я вам обязательно покажу, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости на мою страничку. Подписывайтесь на, YouTube, на мой YouTube канал. Пишите свои комментарии. Будем дружить. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Счастливо. Хорошего дня.